Колебательным контуром называют электрическую цепь, состоящую из конденсатора и катушки индуктивности. Рассмотрим, как в колебательном контуре возникают электромагнитные колебания. Соберем цепь, состоящую из источника постоянного тока, колебательного контура и переключателя. В качестве катушки индуктивности возьмем катушку с большим числом витков, на которую намотана катушка с малым числом витков. Ее присоединим к гальванометру. Соединим конденсатор с источником тока, поставив переключатель в положение 1. Конденсатор зарядится. На его пластинах появится электрический заряд. На одной положительный, на другой отрицательный. Переведем переключатель в положение 2, отключив тем самым конденсатор от источника тока и присоединив его к катушке. Конденсатор начнет разряжаться, и через катушку потечет переменный электрический ток. Об этом мы можем судить по колебаниям стрелки гальванометра, которые характеризуются некоторым периодом. Соединим конденсатор с источником тока, поставив переключатель в положение 1. Конденсатор зарядится, на его пластинах появится электрический заряд.